здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим конструкцию принцип действия и технические характеристики тестами машин непрерывного действия такие машины появились примерно сто лет назад и началось все с конструирование данных машин в конце 30-х годов 20 -го века. Развитие данных машин задерживалось целым рядом причин. Прежде всего, отсутствием непрерывно действующего дозировочного оборудования для муки и жидкостей, которые должны обеспечить непрерывную подачу компонентов в мессильную камеру, с достаточно высокой точностью. В России первые тестомесильные машины непрерывного действия были созданы в 1947 году и наибольшее распространение получила машина Х-12. Далее в видео мы рассмотрим конструкцию, рабочий процесс, наиболее распространенных тестомесильных машин непрерывного действия отечественного и зарубежного производства. Данное видео не ставит своей целью подробно охватить все существующие модели тестомесильных машин непрерывного действия. С помощью Google переводчика вы можете узнать как тестомесильные машины называются на английском немецком, французском языках. А после получения перевода, вставив ее в строчку поиска Google, вы можете найти компании, которые производят такие сильные машины за рубежом. И подобрать себе ту модель, которая подходит для вашего производства лучше всего. Далее в этом видео мы переходим к рассмотрению непосредственно конструкций и принципов действия тестами сильных машин непрерывного действия. Машина Х-12Д относится к тихоходным адонокамерным машинам. Предназначена для замеса пшеничного и рыжаного теста. производительностью до 20 тонн в сутки. Получила широкое распространение в силу простоты конструкции и обслуживания. Машина состоит из полуцилиндрической месильной емкости 5, в центре которой расположен месильный вал 4 с лопатками 3. Сверху корпус закрывается откидной крышкой. Мука подается в машину через прямоугольный патрубок 1, оборудованный двумя емкостными датчиками уровня 7. Дозируется мука роторным питателем, приводимым в движение от главного вала кривошипно-шатунным механизмом 10 и кривым фрикционным храповиком 9. Над питателем установлен ворошитель 8, совершающий качательное движение через систему рычагов. Для наблюдения за работой дозатора ОКИ служит окно 2. Выходит тесто из машины через патрубок 6. Привод машины осуществляется от электродвигателя 13, через редуктор 12 и зубчатую передачу 11. На передней панели расположены 4 качающихся крановых дозатора жидких компонентов. Работает машина следующим образом. Все компоненты малыми дозами от дозаторов подаются непрерывно в переднюю часть корыта. Отделенного порогом перемешиваются лопатками 3 с наклонной поверхностью и проталкиваются вдоль корыта. По мере продвижения массы до патрубка 6 она перемешивается и пластифицируется Очистка машины производится без разборки, что весьма неудобно Недостатками машины являются слабый промес теста, значительные колебания состава из-за ненадежной работы дозирующих систем и отсутствие устройств для регулирования скорости вращения сильного вала и длительности замеса Предельная частота вращения миссильного вала ограничена 48 оборотами в минуту, а интенсивность механического воздействия усилием, которое образуется в результате трения теста о стенки месильной камеры. Поэтому в данном случае невозможно повысить интенсивность замеса путем увеличения частоты вращения. Однако если уменьшить рабочую площадь месильных лопаток, или на стенке месильной емкости установить тормозные лопатки или штыри, то можно повысить частоту вращения и интенсивность замеса. Тестомиссильная машина АМ Хренова. Относится к быстроходным одновальным тестомесильным машинам, предназначена для замеса ржаного и ржано-пшеничного теста. В полуцилиндрическом корпусе 1 по центру расположен вал с трапециидальными лопастями 2, закрепленными вдоль вала по винтовой образующей. На конце вала установлен шнек 4, помещенный в цилиндрический патрубок 5, заканчивающийся шарнирным клапаном 6. В емкости от подтекания жидкости установлена перегородка 3. Для подачи муки и жидких компонентов служат патрубки 7 и 8. Замес теста осуществляется достаточно интенсивно, благодаря высокой скорости вращения сильных лопаток. Сравнительно малая площадь миссильных лопаток позволяет производить замес на больших оборотах, не увлекая за собой всю массу компонентов. При этом быстрее и более совершеннее осуществляется первая стадия замеса – смешивание компонентов. А вторая стадия, осуществляемая однотипными лопатками, позволяет осуществить интенсивный замес со сравнительно малым энергопотреблением. Некоторое неудобство здесь состоит в невозможности осуществить независимое регулирование интенсивности воздействия, миссильных лопастей по зонам. В машине не решены вопросы, связанные с очисткой рабочей камеры и шнека от теста. Существенными достоинствами являются компактность и высокая производительность машин. Воздействие шнека в конце замеса обеспечивает некоторую пластификацию теста. Машина FTK-100 предназначена для интенсивного замеса пшеничного и ржаного теста. Она имеет цилиндрическую камеру 3, сравнительно малого диаметра 200 мм, снабженную водоохлаждающей рубашкой 4. На внутренней поверхности камеры закреплены штифты 8, Камера сравнительно легко раскрывается для очистки на две половинки, поворачиваясь на шарнире 9. На главном валу 1 закреплены смесительный шнек 2 и насадки с месильными лопастями 5. Месильная камера заканчивается конической насадкой 6, переходящей в пластифицирующий патрубок 7. При частоте вращения месильного вала 200 оборотов в минуту машина обеспечивает производительность до 1000 кг в час. Длительность замеса от 10 до 60 секунд. Мощность приводного электродвигателя 7 кВт. Удельная работа замеса достигает 40-50 джоуль на грамм. При этом тесто сразу же может направляться на разделку. Машина отличается исключительной компактностью, высокой надежностью и удобством для осмотра, очистки и ремонта. Машина фирмы Brandmaker относится к одновальным быстроходным тестомесильным машинам с компоновкой на одном валу различных типов месильных лопастей, предназначена для интенсивного замеса пшеничного теста. Состоит из цилиндрической месильной камеры 5, снабженной водяной рубашкой, разделенной на две зоны. Первая зона смешивания. 3. Вторая зона пластикации. 2. На общем валу. 8. В первой зоне закреплена миссильная лопасть в виде шнека. 4. Во второй крестообразная радиальная лопасть. 1. д последней расположена оребренная внутренняя поверхность цилиндра. 9. Над приемным окном установлена воронка. 6. И питательный валик. 7. В этой машине отличительными особенностями является четкое разделение месильной емкости по длине на две камеры и работа их с подпрессовкой. Хлеб после замеса теста в такой машине имеет равномерную, развитую пористость, большой удельный объем и эластичный мякиш. Однако конструкция машины обладает рядом недостатков, обусловленных применением шнека, ограничивающего интенсивность замеса и усложняющую очистку и санитарную обработку машины. Тестомесильная машина Continua FMS 500. Эта машина... Получила широкое распространение на некоторых малых предприятиях. Машина предназначена для интенсивного замеса пшеничного и ржано-пшеничного теста, приготовляемого с использованием жидкой фазы, или же пшеничного теста при однофазном тестоведении. Машина имеет мессильную камеру с разъемным корпусом, состоящим из цилиндрической 10 и конической 5 частей. На двух тумбах 4 и 13, на которых закреплен разъемный корпус, в корпусе расположен горизонтальный вал 1, закрепленный на тумбе 13. В цилиндрической части на валу располагается смесительный цилиндрический барабан с винтовым желобом 9. Сверху над ним размещены винтовой очистительный вал 11 и приемная воронка 12, а также вал 6, механизма разъема корпуса. В конической части корпуса размещен месильный вал с плоскими наклонными месильными лопастями 7. На внутренней части корпуса закреплены два ряда отражательных лопаток 8. На выходе из месильной камеры установлен пластифицирующий патрубок 3, через который выпрессовывается замешанное тесто 2 на ленточный транспортер для ображения перед разделкой. Все жидкие компоненты дозируются в специальный смеситель и энергично перемешиваются, а затем подаются в месильную камеру с помощью дозировочной помпы. Производительность машины регулируется безступенчато с помощью вариатора скоростей. Путем поворота регулятора подачи муки синхронно изменяется подача всех остальных компонентов для замеса. Удельный расход энергии при замесе достигает 40 джоуль на грамм, в результате чего температура теста повышается на 7-12 градусов Цельсия. Поскольку тестомесильная машина не имеет охладительной рубашки, то перед замесом жидкие компоненты охлаждают. Производительность на пшеничном тесте составляет 1,5 и 2,5 тонны в час. Частота вращения месильного вала изменяется от 25 до 120 оборотов в минуту. Для очистки половина корпуса поворачивается вокруг вала 6 и открывается легкий доступ для очистки от теста корпуса и месильных лопаток. Машина имеет существенные достоинства, компактность и высокую надежность в работе, стабильное качество теста при интенсивном замесе, возможность регулировки в широких пределах производительности и интенсивности механического воздействия на тесто, удобство разборки и очистки рабочих органов. Машина Х26А относится к однокамерным тестомиссильным машинам с двумя параллельными сильными валами с Т-образными лопастями, размещенными в смежных полуцилиндрических камерах так, что лопасти одного вала заходят в пространство между лопастями другого вала. Эта машина... Выпускается серийно, и ею комплектуются бункерные тестоприготовительные агрегаты. Она оказывает более интенсивное воздействие на тесто при замесе по сравнению с одновальными. И поэтому в основном используется для замеса пшеничного теста. Мессильная карета 2 машины h 26 a закреплена на станине 1. Оно состоит из двух полуцилиндрических желобов. В нем установлено два вала 3, шейки которых покоятся в подшипниках 4 с бронзовыми втулками 6. На концах валов закреплены две прямозубые шестерни 5, благодаря которым обеспечивается вращение валов в разные стороны и подключается привод месилки. На рисунки не показан. Внутри корыта имеются перегородки 9 и 13, сзади патрубок 7, для подачи опары и жидких компонентов. Сверху патрубок 8, для подключения мучного дозатора и две крышки 10, с электроблокирующим устройством 11. Выпуск замешанного теста осуществляется через патрубок 14. На миссильных валах закреплено по 11 миссильных лопаток 12, которые могут устанавливаться под различными углами. Машина имеет либо двухскоростной привод, либо вариатор скорости, с помощью которого можно изменять частоту вращения миссильных валов. Однако в машине не соблюдается основное положение теории замеса о необходимости соблюдения различной частоты, интенсивности и длительности воздействия рабочих органов на различных стадиях замеса. Машина неудобна в обслуживании, при чистке и санитарной обработке, не приспособлена к установке средств автоматического управления. С целью повышения интенсивности замеса следует уменьшить рабочую площадь миссильных лопаток и повысить частоту вращения миссильного вала. Машина ТОПОС КВТ-1000 относится к двухвальным машинам со спиралеобразными миссильными лопастями, размещенными в закрытой камере. Предназначена для замеса пшеничного и ржаного теста и комплектации непрерывно действующего приготовительного агрегата КВТ-1000 производительностью до 25 тонн изделий в сутки. Замес осуществляется в горизонтальной камере 1 с помощью двух миссильных валов со спиралеобразными лопастями 2, вращающимися во встречных направлениях. Подача муки в машину осуществляется от периодически действующего весового устройства через пластиковый прозрачный рукав, подключаемый к патрубку 5. Все жидкие компоненты дозируются оратоционными насосами, смешиваются с темперированной водой и подаются в месильную камеру через патрубок 6. Замешанное тесто выходит из машины через отверстие, регулируемое с помощью двух заслонок 7. Они же позволяют регулировать степень заполнения машины тестом, то есть длительность замеса. Готовое тесто в виде полосы 8 поступает на ленточный транспортер 9. Привод машины осуществляется от электродвигателя через вариатор 11, размещенный в станине 10. Частота вращения миссильных валов может изменяться от 21 до 70 оборотов в минуту. Для очистки машины от теста открывают запорное устройство 4 и поворачивают на 90 градусов верхнюю крышку мессильной камеры 3. Вместимость мессильной камеры 60 литров. Мощность привода 4 кВт. Замес теста относится к средней интенсивности. Удельный расход энергии составляет от 12 до 15 джоулинограмм. При длительности замеса 4-5 минут. Основными достоинствами машины является компактность и возможность регулирования длительности замеса путем изменения заполнения рабочей емкости миссильной камеры и возможность регулирования интенсивности замеса путем изменения скорости вращения миссильных валов. Машина R3HTO относится к двухкамерным и сильным машинам с повышенным механическим воздействием на тесто в зоне пластификации. Машина имеет две раздельные камеры – смешивание и пластикации. Принципиальная схема машины представлена на слайде. В камере смешения 4 расположены две миссильные лопасти 6, на концах которых установлены винтовые шнеки, а между ними спиральные образующие. Подача муки в камеру смешивания производится через патрубок 2, жидких компонентов через патрубок 1. Патрубок 3 служит для возврата в машину дефектного теста. Привод валов смесителя осуществляется от мотор редуктора 5 мощностью 2,2 кВт. В конце камеры смешивания тесто поступает в переходный патрубок 8 и далее в пластикатор 9 или камеру интенсивной проработки теста, снабженную двумя сильными валами. Конфигурация валов показана на разрезе АА, производимыми во вращение от электродвигателя 11 через редуктор 7. На выходе из камеры установлен термометр 10 для контроля температуры теста. В камере пластикация осуществляется интенсивная механическая обработка теста путем продавливания его между звездообразными волками, вращающимися в разные стороны и работающими по принципу шестеренчатого насоса. В зоне сжатия на рисунке заштриховано. Давление теста повышается до 30 тысяч паскаль, а температура теста на 10-15 градусов. Для изменения степени проработки теста в пластикаторе в схеме машины предусмотрена установка тиристорного преобразователя частоты позволяющие плавно изменять обороты вала пластикатора от 50 до 150 оборотов в минуту. Кроме тиристорных преобразователей частоты, можно использовать частотные преобразователи частоты, если электродвигатель асинхронный. При установленной мощности двигателя 17 кВт удельная энергия, расходуемая на замес теста, изменяется от 36 до 55 джоуль на грамм. Общий вид машины приведен на рисунке. Станина машины собрана из чугунных плит 1, 3, 4, 15, которые скреплены с чугунными корпусами редуктора 5 и смесительной камеры 9. На плите 1 укреплен электродвигатель 2, а на плите 3 – Мотор редуктор 5, натяжной ролик 16, редуктор 14. Для удобства очистки камера предварительного смешивания снабжена откидной крышкой 7 с петлями и винтовыми зажимами 8. Для облегчения открывания крышки ее петли снабжены устройством, компенсирующим массу крышки. Загрузочная воронка имеет боковые дверки 6, открытие которых облегчает доступ для очистки смесительной камеры. Крышки и дверки снабжены резиновыми уплотнителями, герметизирующими место разъема. Подобную откидную крышку имеет и камера пластикатора 10. Помимо этого имеется винтовое устройство 12, позволяющее выводить рабочие органы пластикатора из камеры 11. Для удобства очистки и промывки смонтирован лоток 13. Непрерывно действующая тестомесильная машина R3-HTO обеспечивает интенсивный замес теста, улучшающий качественные показатели готовых изделий, и открывает широкие возможности применения новых прогрессивных технологических схем, сокращает длительность цикла брожения теста перед разделкой. Однако следует обратить внимание на то, что в настоящий Машине процесс смешения объединен со второй фазой замеса, поэтому требует значительного расхода энергии. Пластикация теста за счет сжатия до 30 тысяч паскаль нуждается в уточнении, поскольку сжатие между параллельными ребрами волков для придания продольного перемещения сопровождается повышенным нагревом теста и является нежелательным. Тестами машины R3 HTO содержат ряд положительных технических решений, но отдельные ее элементы нуждаются в тщательном изучении и усовершенствовании. Тестомесильная машина Конпетуа предназначена для интенсивного замеса ржаных и пшеничных сортов теста широкого ассортимента и поэтому может быть использована как на больших, так и на средних предприятиях. Машина снабжена приборами автоматики, управляющими дозированием, терморегулированием жидких компонентов и готового теста, поддержанием постоянства уровня в питателях дозировочной системы и постоянства консистенции теста. Тестомесильная машина достаточно сложна по конструкции. Она состоит из трех основных частей. Дозировочные станции со смесителями, собственно тестомесильной машины, термостатирующей системы и блоков автоматического регулирования. Принципиальное устройство машины представлено на слайде Дозировочная станция машины имеет три бункера 1 и 2 для сыпучих компонентов В которых содержатся мука и специальные добавки Уровень сыпучих веществ поддерживается в заданных пределах С помощью емкостных датчиков уровня Под каждым бункером установлены дозирующие шнеки 5 Которые подают сыпучие компоненты на ленточный транспортер 19 Возле транспортера установлены специальные емкости 11, в которые с помощью качающихся клапанов 6, 8, 9 можно регулярно отбирать пробы компонентов, идущих на замес. На нижнем основании машины установлены смесительные емкости 3 и 4 для приготовления раствора дрожей, сахара или соли. Емкости с мешалками 12 и 14 предназначены для пастообразных масс, например, опар или жира, которые подаются по трубам 10 в приемную шахту 13. Остальные жидкие компоненты поступают через трубы 7 в сборник, а оттуда самоотеком в приемную шахту месилки. С приемной шахтой все компоненты поступают через распределитель в смеситель 17. Смеситель двухвальный, на нем имеются витки шнека с различным шагом. Привод смесителя отдельный. Тестомесильная машина снабжена устройством, позволяющим изменить дозировку отдельных компонентов и общую производительность в широких пределах. После смесительной камеры гомогенизатора масса поступает в месильную камеру 18, в которой располагаются два месильных вала с кулаками специальной конфигурации. Замешанное тесто выходит из машины через мундштук 16, снабженный регулятором. Готовое тесто поступает на ленточный транспортер 15. Конструкция машины обеспечивает легкую разборку для очистки месильных камер и шнеков. Для очистки мессильной камеры и смесителя корпус отсоединяют от фланцев со стороны привода и откатывают по рельсам, освобождая доступ к мессильным кулакам. Для очистки корпусов мессильных камер отсоединяют наружные фланцы и отворачивают на шарнирах. Такая конструкция до предела упрощает и облегчает чистку машины. Все элементы машины выполнены из Коррозионно стойких материалов, а корпуса месильной камеры и смесителя из нержавеющей стали, транспортер, месильные кулаки и торцевые дверки месильных камер из поверхностно лигированного алюминия. Вся установка располагается на площади 7 на 4,5 квадратных метра и занимает высоту 3,5 метра. Мессильные машины выпускаются с 6 типов размеров с производительностью от 400 до 4000 кг в час. Тестомесильная машина ХТП относится к супербыстроходным машинам. Она предназначена для замеса пшеничного теста в очень короткое время – 3-4 секунды. За это время успевает произойти только первая стадия замеса, и вся влага содержится на поверхности частиц муки. Поэтому тесто, выходящее из машины, имеет на ощупь очень слабую консистенцию. Но затем со временем происходит миграция влаги внутрь мучнистых частиц и тесто приобретает нормальную консистенцию. В этой машине ввиду большой скорости вращения миссильных лопастей 1,440 оборотов в минуту, кроме смешивания, в первой стадии происходит интенсивное диспергирование массы и окклюзия частичек воздуха. Указанные факторы способствуют значительному ускорению процесса брожения Общий вид из машины приведен на слайде Машина состоит из разъемного корпуса 1, прикрепленного к фланцу 6, электродвигателя 7 В корпусе расположена улиткообразная камера 4 с водоохлаждаемой рубашкой 5 Камера закрывается крышкой с шарниром 3 в крышке вмонтированы загрузочный патрубок 2 и выпускной патрубок 11 с регулирующей заслонкой 12. На валу электродвигателя закреплен ротор с тремя месильными лопастями 9 и скрипками 10. Работает машина следующим образом. Мука и жидкие компоненты поступают через патрубок 2. На поверхность ротора и под действием центробежной силы отбрасываются к боковым стенкам, подхватываются месильными лопастями и зачищаются скрипком. В рабочем положении в миссильной камере находится очень тонкий слой компонентов, около 5-7 мм, которые под действием центробежной силы выбрасываются через выпускной патрубок. Из-за большой скорости вращения миссильных лопастей тесто очень сильно нагревается на 15-20 градусов, поэтому требует весьма интенсивного охлаждения. Поскольку в рабочей камере находится очень малое количество теста, то для соблюдения постоянства условий замеса требуется исключительная точная работа всех дозаторов. Производительность машины составляет до 1 тонны в час. Мощность привода 7 кВт. Эта тестомесильная машина открывает новое, весьма перспективное направление в конструировании, но для ее практического внедрения Следует решить ряд технических задач. Кроме рассмотренных тестомесильных машин, в промышленности применяют специальные смесители, предназначенные для приготовления жидких опар влажностью 65-75% и питательной смеси влажностью до 90%. Эти машины имеют более узкое назначение получения гомогенных сред. Некоторые из них представляют несомненные интересы для промышленности. Но в данной лекции мы их не рассматриваем. В этом видео мы рассмотрели устройство, принцип действия и технические характеристики тестами сильных машин непрерывного действия. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео с теми людьми, которым оно могло бы быть интересным. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.